одноклубники всех приветствую. на отправке у нас очередная железная собака которая отправляется в архангельскую область в город бельск буксировщик представлен на гусенице 600 длина базы стандарт полтора метра на буксировщике установлен двигатель zonction с ручным запуском также по желанию был установлен тормоз Фара в базе идет светодиодная на 60 Вт. Подвеска у данного мотобуксировщика подпружиненные склизы для глубокого снега. По желанию также были установлены ручки с подогревом, двухрежимный рычаг тормоза с фиксатором на руле, глушение двигателя, включение выключение фары. Это все присутствует. А вам...